здравствуйте мои дорогие я светлана филатова психолог физиогномист профайлер прошу мне дать обратную связь как меня видно как меня слышно значит первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка у нас по традиции когда мы встречаемся на темы более-менее на которой можно шутить сегодня именно такая это десяточку за мой внешний вид я конечно очень сложно перестраиваюсь после вчерашней темы и позавч... ну, у меня было три стрима на страшную чудовищную тему но сегодня у нас по плану обучения, поэтому значит обратную связь первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья, как минимум десяточка за мой внешний вид а, да вижу плюсики вижу а вопрос в чатике задали а, по поводу конспекта а, можно писать если вам так удобнее запоминать а можно не писать просто слушать в принципе запись этой этого урока останется у меня на канале вы сможете пересмотреть а вообще, в принципе, ну, как правило достаточно бывает того что просто смотрят мои уроки и все запоминают вот спасибо большое вижу пошла обратная связь все у нас в порядке со звуком и с видео это самое главное единственное я конечно как вы видите сегодня с фоном что-то перехимичила а поэтому фон у меня сегодня не очень ну главное меня видно и я с фоном не сливаюсь я посчитала что это будет важно тем более я могу себя отодвинуть и вот это вот черная сзади меня не будет нас беспокоить. Да, значит, сегодня у нас занятие по физиогномике. Я решила: ну, у меня давно уже было запланировано, просто пришлось передвинуть это занятие. Я проведу три бесплатных занятий по физиогномике. Сегодня мы будем рассматривать западную физиогномику. Завтра будем рассматривать китайскую физиогномику. А послезавтра мы окунемся в мир профайлинга. Профайлинг это как раз вот то, ну в основном профайлинг это как раз то что используют следственные органы для того чтобы раскалывать преступников это вот это невербальное общение которым мы занимались а, предыдущие три дня когда разбирались кто врет кто а, говорит правду но ну, и так далее это чтение невербального поведения значит а, но в принципе вы знаете я а, для своей работы использую абсолютно все не только профайлинг но и физиогномику особенно западную. Почему? Потому что западная физиогномика она объясняет много а, таких вещей. А, ну объясняет по мышцам именно по мышцам, почему вот настолько связано настроение с выражением лица. И вот в западной физиогномике очень много таких фишечек. Но а, давайте обо всем по порядку. Да да а по поводу новостей ну я думаю что я тоже возможно что еще выйду в эфир следите пожалуйста за моими публикациями подписывайтесь везде и как только появится вот работа для меня я обязательно выйду и проанализирую по поводу влада бахова это прям вообще вопиющий пример жуткой несправедливости жутких вообще вещей да ну давайте представимся я хочу с вами познакомиться и узнать, а как вас зовут? из какого вы а, так сейчас я себя немножечко задвину а то я сегодня не такая прозрачная как обычно и за мной презентации а, не так уж видно а значит а, мне интересно как вас зовут из какого вы города и чем вы занимаетесь вот что вам интересно в физиогномике? А, почему вы хотите послушать что именно вы хотите узнать вот из наших занятий у нас будет три занятия мы с вами проведем вот что бы вы хотели узнать вот пожалуйста напишите мне это все в чатик а, вот так а, так так так а я пока представлюсь и заодно знаете что а я прошу а по поводу опять таки звука я сейчас включу видео и а, если будет звук то поставьте плюс если звука не будет то поставьте минус в чатик чтобы я видела что у нас сегодня со звуком даже если подыгрывали, то очень красиво. Это все читалось. Но просто Сергей не даст соврать, Я хорошая актриса, мы играем. Я хочу Светлану спросить Пилатова, который физиогномист и давно смотрит за всеми, кто здесь присутствует. То, что семья к нему относится предвзято, это на лицо, да. Второй вопрос. Светлана его действительно любит. А сглатывание. Человек сглатывает слюну в те моменты, чаще всего, когда он волнуется. Вы здесь все-таки пытаетесь руководить процессом. Гениально. И Никак не просто пытается Так. Мы все под гнётом находимся уже 5 Хорошо. лет Ну что, ему поверили что ли? Для него очень важно, чтобы вы попали в его ритм И быстренько отдали ему деньги Светлана Филатова, психолог-профайлер Эксперт по выявлению лжи Ловко у него получается врать На вране там можно поймать Точно, но вы же специалист по лжи? В общем-то да Но он об этом не знает А этот жест пришел к нам из Древнего Рима Когда таким образом проверяли Нет ли оружия в одежде у собеседника Ну например, хотим мы от ответственного мужчину, правильно? Так. Да, значит у него на лбу должны быть морщинки. При таком мы... месте? Вот здесь вот. Дело в том, что он очень чувствительный и крайне эмоционально закрытый человек. Для того, чтобы его вывести, нужно очень сильно постараться. Это первое. Второе, А все-таки я вернусь к ее невербальному поведению, потому что сразу же, когда я ее увидела, я сразу поняла, что здесь будет игра актрисы, причем крайне бездарной. Оленька, когда вы из себя жертву изображаете, вы хотя бы челюсть опускаете. Я, я, не я, не я не отлично вижу, разбираюсь. Вы, вы, вы прочитайте, иди, загуглите, вы пожалуйста, профайлинг. Есть ну, такая ну, что тема что в псих... в мы всего лишь 7% получаем из речи, остальные 93% получаем из невербального поведения. Вы, вот ей, вы, не вы ей не верите? Абсолютно! Дождь, Дождь, подождь, подождь, Оль, а, почему? концерт бездарной актрисы. Нет, это очень запрещенный прием. При встрече он заставляет человека потерять равновесие и а, заставляет его запаниковать. То есть а, в дальнейшем человек, который запаниковал, он уже более подвержен а, каким-то манипуляциям отлично читала ваши комментарии спасибо большое вы такие классные замечательные и вообще великолепные и я понимаю что вы хотите и это правильно что вы хотите знать физиогномику и профайлинг потому что это действительно нужно каждому человеку дело в том что физиогномика чем ну, почему именно я например ну например почему я занялась физиогномикой я вообще психолог но я понимала что э, ну, я всегда мне интересны были люди, особенно те, с кем приходилось общаться да, потому что, почему потому что мне хотелось заглянуть чуть глубже в человека для того чтобы найти скрытые мотивы, почему он именно так поступает, почему он э, именно так мыслит да, и э, э, я пыталась заниматься и нумерологией, астрологии и, астрологией, и э, чем я только не занималась в общем то на этом пути, для того чтобы познать людей, да, чтобы получше, окунуться в вот в, в общение до да, чтобы понимать как с человеком общаться но только лишь физиогномика а, помогла мне это делать это делать а, почему потому что лицо всегда на виду а вам не нужно узнавать о человеке никаких данных не проходить каких-то психологических тестов не нужно а, а, с ним долго общаться для того чтобы понимать что за человек перед вами какие мотивы будут на него действовать а какие лучше не затрагивать да, при общении с ним а, то есть вот не нужно ничего ни фамилия ни имени ни отчество ни дата ни места ни времени рождения как это нужно в астрологии нумерологии а, не нужно просить его написать что-то как это в графологии а, то есть мы просто видим человека и понимаем что для него важно и вот с точки зрения его важно мы можем с ним общаться понимаете и при этом мы можем говорить ему о том что мы его читаем а можем не говорить мы можем это держать в тайне то есть общаться уже имея в кармане сразу несколько козырей да это очень удобный и полезный инструмент и я вижу что вы тоже заинтересовались тем чтобы этот инструмент использовать я вам сегодня уже дам несколько таких вот фишечек с помощью которых вы сможете собирать людей например в команды сможете ну с кем-то объединяться так чтобы не создавать из этого какие-то конфликтные ситуации а именно взаимодействовать грамотно так чтобы человек который будет с вами работать чтобы он понимал что вы с ним на одной волне даже если вы не на одной волне просто подстраиваться под его волну вот э, по сегодняшней теме э, э, да значит я рада что у нас и звук был потому что я вообще в принципе всегда обучаю у меня э, обучение все в записи и там много видео примеров вот я прохожу объясняю тему и показываю как это в жизни происходит но сегодня мы прям пройдем вот это и вы увидите как э, происходит обучение физиогноз и профайлингу именно у меня и а, слушайте вот скажите пожалуйста а сейчас по 10 системе в чатике оцените пожалуйста свою интуицию насколько вы сейчас ее оцениваете ну вот давайте честно попробуем оценить насколько вы ну вот видите нового человека и примерно представляете что он из себя представляет как с ним общаться что с ним можно о чем с ним можно говорить вот с первого взгляда вот какая у вас интуиция я вам скажу сейчас один очень важный секрет дело в том что каждый из вас уже отчасти физиогномист а, а, так а на лбу не написано <с> написано а, да а, ну мы читаем слава богу не только по лбу и мы читаем по многим параметрам а, вот вижу и 6 и 7 и 10 ага молодцы но вы знаете все вы отчасти физиогномисты потому что у вас у всех есть жизненный опыт и этот опыт вам помогает допустим но ну, предположим вы встречаете нового человека и ваш жизненный опыт который как кирпичики складывался в такой вот в такое красивое здание интуиции да он вас оберегает оберегает от внешних факторов но часто смотрите недостаток вот такого изучения физиогномики да мы каждый, каждый из нас вот мы живем да и с каждым годом мы становимся все все умнее даже скорее не умнее а интуитивно более подкованными потому что никуда наш опыт не девается он всегда с нами понимаете самый лучший опыт это тот который мы сами пережили но вот тот опыт который складывается и вы становитесь отчасти физиогномистом без обучения он к сожалению имеет два очень важных недостатка это первое он накапливается очень долго а во вторых он слишком привязан к тому что с вами происходит предположим вы э, встретились с человеком и он вас обманул до да? а, про произошло какое-то недопонимание возможно даже он и без э, какого-то умысла злого с вами так поступил просто вы были на разной волне вы друг друга не поняли а вы вот ваше подсознание оно настолько испугалось вот людей такого типа что при встрече с таким же с человеком похожим на него ваше подсознание сразу включает красную лампочку и говорит он опасный с ним нельзя общаться с ним нельзя иметь дело и вы сразу отсекаете этого человека понимаете либо как-то включаются какие-то адреналиновые ваши переживания и вы наоборот у вас более э, остро происходит общение э, ну то есть получается немножечко неправильно не не так как не ну было бы если бы вы знали что это за человек да что вот эти качества обозначают в нем может быть вы просто не поняли друг друга потому что у вас э, мышление разное а, да э, так не всегда можно на нее полагаться да совершенно верно интуиция есть у всех но не все к сожалению ей доверяют еще знаете часто бывает так что интуиция работает но мы не доверяем мы думаем наша логика должна это все э, оценить и часто бывает так что ну мы э, как на распути с одной стороны вот когда даже происходит обман и получается, что спустя какое-то время мы понимаем, что а ведь когда мы встретили этого человека, было же вот это вот, вот этот звоночек, да, вот, было какое-то... Какое какая-то чуйка включалась в этот момент. Но а, под воздействием каких-то других факторов а, мы в, в этот капкан попадали. Поэтому, ну, на, правда, вот я говорю, давайте вот плюсик, у кого так было, что вот когда вас обма обманывали, да, вот, и через какое-то время вы понимали, что елки-палки, ведь я же чувствовал, чувствовала, что вот этот человек, он, он, он плохой, да, да. Вот плюсик поставьте в чатик, чтобы вот я вижу, пишут, есть такое. есть сериал "Обмани меня". Да, как, как раз, как раз вот это вот и есть то, что мы с вами разбирали вот эти три дня про Влада Бахова. Это вот как раз и есть вот профайлинг. Это и профайлер. Это тот главный герой в фильме "Обмани меня". Доктор лайтман это как раз профайлер который по мимике по жестам еще по каким-то по оговоркам определяет насколько человек честно говорит вот это вот как раз и есть то о чем я рассказываю а, да но вообще у интуиции есть целый ряд ловушек да вот вижу плюсики пошли плюсики в чате а, так так так вот много плюсиков замечательно, я рада а, да кто у нас там плюсиков не поставил ставьте минус если может быть это не вас ну по обязательно в чате отмечайтесь чтобы я видела что вы с нами участвуете в, в нашей дискуссии в нашем диалоге а, Да, у интуиции а, к еще к сожалению есть целый ряд а, недостатков Ну, во-первых иллюзия истины когда мы часто слышим одну и ту же фразу рано или поздно даже если это полная ложь даже если это полный бред мы все равно если это часто слышим начинаем в это верить вот а я сразу обращаюсь к родителям если у вас есть дети всегда говорите им только позитивные вещи не называйте их какими-то плохими словами даже в сердцах потому что если это происходит часто но ну, предположим у вас настроение часто плохое вы там какое-то слово им но ну, на них говорите а у них это фиксируется в подсознании и они уже ассоциируют себя с этим словом а, но ну, а вот а, по поводу ловушек интуиции я вам а, сразу скажу где мы это часто встречаемся когда мы часто слышим одну и ту же рекламу а вот этот слоган который специально продуман так чтобы хорошо запоминался он запоминается нашим подсознанием и приходя в магазин мы вспоминаем проходя мимо того товара ну слоган которого у нас в подсознании засел мы вспоминаем и автоматически делаем покупку давайте вот вспомним какие-нибудь фразы из рекламы напишите мне в чатике какие у вас на слуху может быть ну кто там может, телевизор не смотрит но так в интернете то же самое происходит тоже есть вот эта реклама то есть вспомните пожалуйста какие-нибудь фразы зачитаем сейчас ну вот чем чаще человек слышит какой-то но ну, какую-то фразу какие то установки тем больше со временем он начинает в это верить поэтому вот это первая ловушка интуиции я жду от вас так так так жду от вас фразы фразы фразы его вот, черкис пошло а, у меня большая клавиатура да но это не фраза я изучала восточная ага а, так подождите а фразы фразы фразы где мои фразы из рекламы прям интересно а, да вы никто телевизор не смотрит и так вот вот, пошли фразы. Галиночка написала Рафаэла вместо тысячи слов. Эльвира написала Мистер Проперу, уборка в два раза быстрее. А, Во, моя любимая. А, Динара написала Баунти, райское наслаждение. А, муж... Ой, пусть мужчина... А, боже мой. <с> пусть машина служит долго, Колгон. Екатерина, слушайте, у меня такие оговорочки по фрейду вообще замечательные. Папа может, вроде как отец не может посоветовать плохое. А, да, вот... Сникерс Сни Айгуль написала Жанночку я прочитала а две палочки хрустящего песочного. Ну, то есть вижу, вот молодцы. Билайн, живи на яркой стороне. Ева написала, мистер Про пропипер ну про пропер да или да вот какой-то мистер а вот именно а много таких фраз которыми на нас вот как гирляндами обвешивают понимаете чем чаще мы что-то слышим тем больше мы в это начинаем даже верить представляете а, то есть вот это вот ловушка интуиции и вот понимаете вот эти ловушки мы от них очень плохо застрахованы мы от них только с помощью разума можем отгораживаться и это очень сложно понимаете следующая ловушка это а, когда мы в хорошем настроении мы легче соглашаемся на какие-то э, вещи да и вот часто а, особенно в турции кстати вот кто был в турции а, вы приходите вам там предлагают чай там с шоколадкой с какой или, или как то вот с каким-то с какой-то сладостью вот там вот эти продавцы они вот это очень хорошо чувствуют они это знают наши дети тоже хорошо чувствуют когда у нас надо просить что-то они подходят к нам когда мы в хорошем настроении и мы им а, с большей вероятностью соглашаемся что-то а, ну, раз, разрешить или дать денег или еще что-то а, да россия щедрая душа совершенно верно а, то есть вот а, для того чтобы человек согласился его достаточно просто ему поднять настроение и, и он быстрее согласится и вот это продавцы очень грамотно особенно турецкие продавцы как вы понимаете у них торговля вообще в крови. А, да, эффект ореола. Знаете, вот здесь хочу сказать, если бы понты светились над Москвой, были бы белые ночи. Как много вот этого вот ореола. Кстати, а вот по поводу ореола мы с вами были свидетелями вот на той истории про Влада Бахова, когда вот даже я под это попала, что я думала, что если передача на самом деле, да, пусть она по сценарию, пусть она какая-то, ну там, ну, с какими-то своими нюансами, но и, а, я ожидала более справедливого разбора. Но когда, ну просто понимаете, я уже включила логику. Если бы я не обладала теми знаниями, моя интуиция, да, вот многие люди говорили, а даже не знающие физиогномику, что что-то не так. Не верю я им. Но а только когда ты разбираешься в физиогномике, ты можешь действительно адекватно понять, где они неправы. А здесь же, понимаете, вот вся, ну, все полностью было настроено так чтобы мы верили тем экспертам которые дали абсолютно неправдоподобную оценку понимаете а вот а вот это и есть ловушка интуиции эффект ореола когда а полностью все а, как бы обстроено так чтобы мы думали определенным образом да а на самом деле правда другая вот для этого нужно включать логику надо включать надо знаний как можно больше обладать как можно, можно большим количеством знаний для того чтобы логически критически оценивать то что мы видим то что мы знаем а, да поэтому эффект ореола он тоже очень сильно работает. Когда мы ожидаем одного, видим а, другое совершенно. А, в Турции рекламы по 20 минут идут. Выспаться можно. Какая прелесть. Слушайте, им а, мне кажется, им рекламу не надо делать. Они сами, как реклама ходячая. Каждый из них такой продавец. Вообще, просто я, я поражаюсь. Надо а, нашим менеджерам ездить туда и учиться у простых продавцов на рынках, как они все это делают. Они с учетом всех маркетинговых фишек вообще работают. А, да, поэтому а, ту, турецкие продавцы, по-моему, самые лучшие. А, да, а вот еще одна ловушка, она очень сильно перекликается со следующим вариантом а, ловушки, что видишь, что и есть. А, ну, вы видите, что специально делается акцент на какой-то детали а на самом деле фраза не не та которую мы сразу видим да а здесь знаете как наше сознание оно как когда вот представьте что мы собираем пазлы до да? много много много элементов нам надо собрать для того чтобы получилась картина но в процессе того что мы собираем эти пазлы некоторые элементы предположим закатились там под диван упали еще куда-то то есть некоторые элементы потерялись и когда мы собираем вот этот большой пазл мы видим что некоторых элементов не хватает но а взглянув по-другому а наше сознание вот это вот ну, эти недоработки оно как бы не замечает а, и получается что мы видим всю картину целиком это всегда так происходит когда даже вот бывает общаясь с человеком мы видим какие-то мелкие его недостатки да но сглаживается это на общем фоне понимаете и вот здесь тоже очень много а, так так так да вот тоже интересно написали и историю почитайте в чатике я не успею к сожалению всю прочитать потому что а, хочется больше вам информации дать и долго вас не задерживать а, да а, вот а, Наше подсознание, оно вообще, знаете, оно работает так, не просто так, не, не просто потому, что ему хочется сглаживать, не просто потому, что э, нашему э, ну, вот подсознанию хочется, чтобы мы всегда были в хорошем настроении. Хотя да, отчасти части и так. Дело в том, что наша нервная система, наше тело, оно изнашивается. И нашему, э, ну вот для того, чтобы это тело нам прослужило как можно дольше, нам надо как можно меньше переживать. Переживать. и наше подсознание оберегает нас от лишних переживаний Ну не хватает элементов пазли ну и что как я его слепила из того что было а потом что было то и полюбила знакома же это пословица вот из этой же серии получается что а, также работает наше подсознание а, да давайте плюсик в чате к кому кто понимает о чем речь идет я вам пока набросаю несколько таких интересных рекламных ходов которые как раз вот с учетом нашего подсознания, с учетом того, что вот э, если акцентировать на каком-то элементе, э, сразу мы выхватываем самое интересное, а потом только вчитываемся. Ведь э, у рекламы э, такой эффект. Рекламе нужно завлечь, да. И для того, чтобы завлечь, вот так вот цепляют нас вот таким вот образом. А, да, вот еще одна реклама. А, Но ну, долго не будем задерживаться, да. А, следующее вот тоже. Из той же серии. Но ну, а маркетологи, конечно, очень такие экстремалы и э, делают очень интересную рекламу да вот тоже э, вот автозамена еще один такой э, такая фишечка э, наподобие предыдущие о которой я говорила знаете здесь анекдот э, в пору вспомнить сидит девушка в ресторане к ней подходит мужчина спрашивает девушка к вам э, э, спрашивает рыбань как вам можно на что она отвечает рыбанька значит щука щука значит кусаюсь кусаюсь значит собака собака значит сука сука значит б товарищи он меня б обозвал вот также работает наша э, вот э, ловушка интуиции которая называется автозамена особенно у, у нас у женщин она работает вот у мужчин э, она меньше срабатывает а у нас у женщин мы вот, -вот прям как в том анекдоте согласитесь девчонки вот э, кто согласен со мной десятку в чат поставьте давно э, что делать из песни слов не выбросишь поэтому мышление женское она очень сильно отличается от мужского ну и намного я считаю интереснее мужского э, мышления а, да у них все слишком прямолинейно а вот наше женское оно очень любит пофантазировать и вот знаете китайцы очень грамотно в этом плане преуспели а вот на этих наших ловушечках они очень хорошо процветают смотрите два разных телефона а как будто одинаковые видите один редми а другой реалми видите и казалось бы человек который не разбирается особенно знает что допустим какая-то марка телефона очень хорошо да в беларуси нет такой рекламы, у нас в основном социальная реклама очень хорошо очень интересно хотя бы с этой стороны на ваше подсознание никто не давит это здорово хотя бы проще жить получается да но вот китайцы в этом плане мало они очень много вот таких вот ну понимаете каждый бренд он же вкладывает в рекламу он много ну большие усилия вкладываются в рекламу а вот такие вот пираты они просто берут немножечко видоизменяют название и продают по сути этим клиентам которых подготовил ну предыдущий вот продавец да он вложился в рекламу а вот на этом фоне процветают наши дорогие китайцы а, ну молодцы что сказать а, да следующая мнимая убедительность этим очень здорово пользуются политики а, чем проще говоришь тем лучше поэтому они очень а, еще чем больше эмоций вкладываешь в свою речь это тоже очень хорошо воспринимается то есть вот эти вот вещи ораторские вот если вы пойдете на курсы ораторского мастерства например там вас будут прямо обучать как а, говорить более убедительно вот это вот и есть мнимая убедительность, чтобы на подсознание грамотно давить. А, следующее а, это а, информация. А, человек легче воспринимает вот здесь вот как раз вот с точки зрения физиогномики очень ценная штука а человек легче воспринимает информацию которую которой которая ближе всего к той которой он уже обладает понимаете что он уже знает вот например например он знает что дважды 24 соответственно когда вы будете его убеждать вы просто произнесите но вы же знаете что дважды 2-4. 4. ведь это то же самое понимаете ну вот как-то так присоединиться к тому что он уже знает а вот то что он уже знает легко выяснить с помощью физиогномики вот э, человек чаще всего как раз знает э, то что ближе к его физиологии э, ну по его физиологии мы можем понять его приоритеты и поэтому он этим скорее всего интересуется больше всего а, да э, так так так а, да это специально делается неважно какая эмоция главное чтобы яркая эмоция была поэтому впечатывается в память написала диана правильно совершенно верно но лучше конечно же позитивными эмоциями хотя э -э не гнушаются любыми эмоциями знаете есть даже э в пикапе такая фишка как крыша снос когда там просто делают какую-то эмо эмоцию и человек на это подсаживается но ну, э -э это конечно же э -э ловушки очень много вообще все эти ловушки интуиции они призва они очень широко используются такими направлениями как нлп эриксоновский гипноз цыганский гипноз то есть вот везде вот в этих направлениях и если знать вот эти ловушки да и более критично относиться более оценочно ну вот зная например физиогномику уже проще от Отсеивать, отсеивать то, что а, вам пытаются внушить. А, ответственность. А, люди склонны сваливать ответственность на кого-нибудь. Лишь бы на кого-нибудь. Лишь бы свалить. Лишь бы не на себе оставлять. А, да, еще а, обесценивание. А, человек, а, люди склонны... А, так, так, так. А если человек не может получить желаемого то он обесценивает свою цель это еще одна ловушка интуиции и человек всегда себя оправдает если понимает что ничего не вернуть вот такие вот 10 ловушек интуиции которые в общем то но ну, с помощью физиогномики мы можем не попадать на эти ловушки особенно вне, по некоторым пунктам так просто э, шикарно э, нам помогает именно и, э, физиогномика а, вообще в наше время самый главный навык это умение общаться мы можем быть семи пядей во лбу но если мы не умеем общаться то и карьеры хорошие вряд ли мы сделаем это надо быть э, но ну, если предположим человек и, э, один человек умеет общаться и другой человек не умеет общаться с одинаковым уровнем допустим развития с одинаковым профессиональным уровнем с одинаковым количеством дипломов и с одинаковыми оценками но один умеет общаться другой не умеет большего успеха достигнет тот который успе умеет общаться естественно потом даже часто бывает так что человек умеющий общаться не имея никаких вводных данных просто за счет своего умения вот располагать к себе людей он достигает очень больших высот. А, и знаете, здесь золотые слова сказала э, Лайза Керк: сплетник говорит о а других, зануда говорит о себе, а блестящий собеседник говорит с вами о вас. Помните, как в фильме э, Самое обаятельное и привлекательное они сидят в ресторане и э, говорят: ну вот, э, ну, сидят две и э, говорят: вот смотри, вокруг есть столько молоденьких, хорошеньких, а, э, как бы нам тут мужчин найти, да, и э, э, вот э, это... Татьяна как ее васильева ее героиня она же там как инструктор до да, психолог начинает закуривать и говорит не, не дадите прикурить к ну там к молодым людям которые рядом и он когда дает ей прикуривать она говорит ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации вот буквально два слова сказала о нем и он уже растаял он уже готов с ней танцевать он уже готов с ней все что угодно то есть вот одной только фразой она подкупила этого человека я для того чтобы не дразнить наш youtube я не стала включать этот ролик в нашу презентацию но я думаю вы вспомнили да вот самое самое классное вот что люди любят это когда вы говорите с ними о них вот это просто знаете открывает любые двери абсолютно и поверьте мне я этим пользуюсь периодически и очень и очень эффективно когда мне это надо а, да я зануда не люблю говорить о других говорит марина но если вам надо впечатлить человека то я думаю что а вы скажете и об этом человеке если вам надо ну понимаете тут фишка вопрос только в мотивации если вы замотивированы в том чтобы этого человека как-то завлечь чтобы этого человека подкупить чем-то то вот сказать о нем это самое дешевое что вы можете себе позволить да не нужно никаких вложений просто достаточно сказать хоть одну меткую фразу о нем да и он сразу подумает о вас что вы человек просто удивительный что вы так подкованы что вы так хорошо в нем разобрались с первого взгляда это очень здорово подкупает людей поверьте мне а, да а значит ну давайте плюсик мне поставьте в чате кто понял эту информацию а я а, уже не по Непосредственно к сегодняшней теме подошла да ну вы понимаете что а, действительно физиогномика она позволяет вот во первых не попадаться на эти ловушки интуиции во вторых а, позволяет более эффективно общаться с людьми ну в общем то что человеку для счастья надо да а, чтобы не быть обманутым и уметь общаться уметь добиваться своих целей и в этом плане конечно же физиогномика просто незаменима я не не знаю ничего другого чтобы так вот хорошо работало вот поверьте мне не знаю если вы знаете то подскажите мне пожалуйста я этим тоже займусь да значит а сегодня у нас тема это рот. Именно рот это вот отверстие на лице, через которое в организм поступает еда. А не губы. Губы мы сегодня с вами не успеем рассмотреть, но сегодня мы рассмотрим рот, ограничители и удлинители. Это такие фишечки вообще потрясающие. Рот я избрала, потому что рот это, знаете, самая подвижная часть лица вообще. А рот это то место, которое, ну вот это вот отверстие, оно в процессе жизни у каждого ну, чаще всего растет а, ну, отверстие вот это становится все больше и это зависит от того как человек живет от его приоритетов вообще в жизни и как вы видите вот я для на примерах показала а, я оцениваю рот по пятибалльной системе если рот довольно большой как у джулии Робертс или вот у, как его миг джаггер да вот у них действительно большой, большие рты у них и большие губы кстати у меня тоже довольно большой рот а, но ну, не знаю может быть у меня уже и такой как у них я я очень много смеюсь поэтому конечно же а у меня возможно что я к их категории очень сильно отношусь так вот а вот это примеры больших ртов и бывает когда у человека маленький рот вот как например вот в этом примере а, да некоторые через хороший юмор а, да да да сейчас а, так так так Протаскивают свои интересы как оппонент, а, да, расслабляется армяне. Ага, да, <laughs> так, так, так, большироты. Ой, Анастасия, вы прям наш человек, и знаете, что а, большеротые перетягивают одеяло на себя. Да, совершенно верно. Вот мы видим, что два разных а, ну, противоположных признака. И о чем это говорит? А на самом деле это говорит очень о многом. А, так, значит, ну. Рот, ну, как я уже сказала, это отверстие на лице, через которое в организм поступает еда. Вообще в, рай, в районе рта расположено самое большое количество мышц. И поэтому с возрастом эти мышцы все больше растягивают рот. И получается, что, ну, и самая главная мышца, которая растягивает рот, вот как раз делает его больше это так называемый букинатор еще ее называют мышца трубача вы ее можете прощу, прочувствовать если вы возьмете 100 шариков например и надуете их вот прям займитесь это займет у вас но ну, может быть час там или еще сколько то я не надувала но самое главное что вы чего вы достигнете на утро вы почувствуете мышцу букинатор вы почувствуете боль от этой мышцы вот это вот и есть мышца букинатор. Букинатор, мышца трубача, активно задействуется в процессе сосания у грудных младенцев. И именно поэтому... Вот, знаете, вообще у кого есть детки, да, еще люди говорят ртом, <дива> Дима написал, замечательно, да, вот это рот я им ем, да, это голова я ей ем, да, совершенно верно. А, ну, значит, вот у кого есть детки, кто рожал деток? вот напишите мне в чате плюсик а, да, э, кста... <с hatten> как интересно у вас в чате а, у кого есть детки и кто знает что в роддоме когда вот дед а, а, а, а, а, а, а там этим ну, в роддоме врачи да они оценивают при выписке а, деток на жив выживаемость да вообще вот а, там есть такая шкала Эбгара да по-моему а, и а, дается как ну вот там по всем параметрам выставляется оценочка и потом это все суммируется и ребенок чем больше вот этих оценочек соберет чем больше бал у него получится тем более выживаемый ребенок ну больше у него жизненных сил тем больше факторов того что он ну, да абгар совершенно верно спасибо татьяна вот тем больше у него шансов выжить ну грубо говоря да так вот один из факторов влияющих на эту шкалу да на эти цифры да это то как ребеночек взял грудь вот детки которые хорошо берут грудь они как раз и отличаются высокой выживаемостью потому что они нигде не пропадут да они добудут себе пропитание любыми путями да у них хорошо развит букинатор и как следствие наверняка в дальнейшем будет довольно большой рот но и поэтому до да, нехватки правильно совершенно верно татьяна отметила Да, при рождении ну да они при выписке слушайте, я не помню как там при рождении да по моему при рождении мы еще у меня просто четверо детей и мы там в палате с девчонками сравнивали свои эбгары как мужчины другие цифры сравнивают да а мы вот сравнивали у кого там сколько сколько баллов было так вот значит вот это очень важный показатель в плане выживаемости до да? а в плане хваткости жизненной вот этой вот смекалки можно сказать вообще еще на руси работников выбирали брали там допустим всех претендентов высаживали за стол и давали им есть и кто больше ест считалось что тот больше тот лучше работает а поэтому брали того кто лучше ел а люди с большим ртом обладают потрясающим аппетитом. Они едят все, что шевелится. Не шевелится, расшевелятся съедят. А, в общем, ну, я так постепенно перешла к характеристикам большого рта. А, так, оценивают сосательный рефлекс. А, Татьяна написала, но у меня YouTube <заблокировал>, заблокировал. Он у меня блокирует все слова, которые считают матерными. И, видите, Татьяна, прошу прощения, мой YouTube немножечко не... Не ожидал таких слов а, да значит а лодыри тоже хорошо едят но как правило эти лодыри с большим ртом а, да люди с большим ртом всеядны потому а, и в принципе вот вся их жизнь она как раз подчинена тому что у них хороший аппетит вообще хороший аппетит говорит о хорошем обмене веществ человек а, с хорошим обменом веществ он активный как правило вот у него хорошо все работает да он быстро э, под, э, как сказать он быстро берет инициативу в свои руки если предприниматель с большим ртом то у него наверняка какой-то крупный бизнес. А, люди с большим ртом стараются быть в центре внимания. Почему? Потому что а, общение это тоже та же самая еда, понимаете? Вот а у меня большой рот, и я всегда в гуще событий, всегда, сколько я себя помню, мне нравится, нравилось выступать, и поэтому я стала вот заниматься тем, чем занимаюсь. Если бы мне не нравилось этого, я бы сидела и книжечки писала. Но заставьте меня вот сесть и без общения писать книжечки да не дождетесь потому что у меня большой рот мне нужно всего и побольше знаете, таблеток от жадности и побольше но знаете люди с большим ртом это люди которые не просто жадные они просто смотрите они очень много берут и очень много отдают они не считают сколько они отдали они не умеют считать деньги и поэтому часто вот если бизнесом занимается большой рот и ему нужен какой-то помощник с маленьким ртом который будет ограничивать его в расходах потому что большой рот и хочет заработать завоевать весь мир хочет влюбить в себя всех мужчин всех женщин влюбить в, чтобы не знаю чтобы его там ну вот всего всего и сразу но он также может просто все и сразу отдать вот такой вот он он не умеет у него не задерживается и как вы понимаете в цветнике и нам веселее. А, так, покажите хоть одного певца без большого рта. Ну, есть, есть такие, но они, как правило, вот... А, кстати, почему? Кайметов, у него небольшой рот. И, не знаю, знаете вы этого певца? Кайметов. А я с ним знакома и, ну, да, довольно хорошо. Ну, и мы с ним даже общались. Мы у него... Я, я у него дома была с Борей. Ну, неважно. В общем, просто он сам себе как раз он не особо любит быть в центре внимания он, у него рот небольшой он э, по-другому взаимодействует и вот зная эту характеристику вот он всегда раньше мы с ним еще до того как э, ну, познакомились более-менее близко он очень нелюдим вот мы снимались например в одной передаче он где-то в угол забился и сидел там в телефоне в своем чтобы его никто не трогал потому что человек с маленьким ртом он не любит э, делиться ресурсами Ресурсом, он не любит брать чужой ресурс потому что его надо хорошо фильтровать потому что люди с маленьким ртом они не нуждаются в таком большом объеме э, приходящей информации энергии приходящих ресурсов и э, не умеют вот так же легко отдавать такое количество ресурсов которые к ним просто приходит в огромном количестве и вот вот этот большой взаимообмен для них очень стрессовый Скромный. да он вот как правило люди с маленьким ртом очень скромные и даже если они становятся публичными людьми то только за счет своего таланта они а за счет того что им хочется быть в центре внимания и хочется чтобы им отдавали энергию да, им это не нужно им вот они как раз будут сядут и будут писать книгу спокойненько а, да а вот нам это сложно сделать а, да, судя по его песням он очень даже раскрепощенный этот кайми а смотрите вот это уже это образ это уже то как человек играет вот мы говорим сейчас физиогномика она как раз про то какой человек на самом деле он может знаете как произвести вот вообще любой актер я просто поражаюсь иногда когда вот актер берет и тот же самый этот дикаприо он берет роли которые ему совершенно по лицу не подходят вот его характер абсолютно не его характер но он их так вытягивает что просто не не сомневаешься в том что это его но я-то знаю что э, он другой человек понимаете а, и вот если да мы как актера да вот эту картинку да он может производить любое впечатление а вот как человека если вы общаетесь с этим человеком если вы начнете с ним как с этой картинкой общаться он быстро завернет это общение а вот если вы начнете с ним как с человеком а это можно прочитать только с помощью физиогномики поэтому вот здесь вот как раз очень важный фактор какой человек на самом деле и какого человека он играет поэтому а на самом деле допустим кайметов он очень скромный он настолько прям эм, ну я, я как большеротая мне довольно сложно с ним общаться было а, да но неважно важно, да э, вроде в псих психологи подбирают народ совершенно верно в основном всегда так но если актер гениальный вот как этот Декаприю, его на любую роль вот ставишь он играет прям вообще он перевоплощается потрясающе просто а, да а значит а, так так так а, по поводу большого рта я вам рассказала да вот например этот а, как его майк Фу, как его миг джагер да а, ой он вообще яркий представитель большеротова он а его родители например очень хотели чтобы он стал адвокатом и а он ну, естественно он не хотел быть адвокатом но представьте адвокат это тот который копается в бумажках для большеротова это вообще не интересно понимаете ему нужно вот чтобы было взаимодействие ему нужно общение ему нужно получать много ресурсов даже не просто ресурсов а все ресурсы ему надо получать ими распоряжаться ими одаривать всех поэтому он еще в детстве собрал там с друзьями какую-то группу и они начали выступать и вот здесь он нашел себя и во время гастролей доброжелатели подсчитали что у него было огромное количество женщин всех самых известных самых интересных женщин с ним замечали но ну, у них были какие-то связи да но мы догадываемся какие связи да и очень показательный для большеротова пример это когда он там своей подружке купил какой-то бриллиант очень дорогой ну там украшение не помню что что за украшение но в общем подарил ей дорогущую вещь а она ее потеряла и когда она ему это сказала он сказал да ладно забей еще купим вот это вот как раз показательный пример для большеротова то есть ему в общем то к нему легко приходит легко уходит и он вообще не парится единственное что конечно же он в отношениях с маленьким ртом например он очень сильно тянет одеяло на себя но мы по взаимоотношениям сейчас подойдем к этому а справа то уже не тот да ну с возрастом мы все уже не те становимся а, да вот вы знаете большерот и еще один представитель большеротова который меня очень сильно подвел однажды я когда увидела вот эту фразу которую Изнес, черчилль да мне не надо много достаточно самого лучшего я просто зависла и подумала елки-палки что-то что-то тут не сходится либо физиогномика не работает либо я не знаю что это такое но не мог он вот именно как свою фразу такую сказать потому что он большеротый он всегда жил как большеротый он всегда тянул одеяло на себя допустим предположим происходит какой-то пожар да и приезжают камеры ну приезжают телевидение начинают снимать пожар но тут приезжает черчилль так разодетый что все камеры разворачиваются с пожара и снимают именно черчилля понимаете черчилль писал очень много книг он кстати писал книги но он их писал в больших объемах потому что за большие объемы много платили то есть э, это тот который жил на полную катушку как большеротый и тут бах он такие вещи говорит я вообще конечно зависла на этой фразе и долгое время была в шоке потому что ну не соответствует эта фраза большеротому черчиллю просто я читала про него книгу это совершенно другой человек понимаете он не мог вот это сказать но оказалось что до него эту фразу сказал смотрите маленько рот оскар уальт а у меня непритязательный вкус мне вполне достаточно самого лучшего вот кто эту фразу сказал так вот все таки а, я про маленько рот не рассказала а, да так так так у, у политиков тоже лозунги одни а действия другие ну а, да совершенно верно это конечно же еще один бич нашей жизни но все-таки вернемся к большому и маленькому рту, да? И, а, ну, больше роты, как вы поняли, это выскочки. А что же из себя представляют. А, маленькоротые до да? малень люди как вы понимаете это те люди у которых э, но ну, не такой большой аппетит у них э, они очень избирательны они не могут много себе знаете сразу большой кусок захватить вот как большерот он сразу если хватает то большой кусок еще желательно чтобы у него челюсть этому соответствовала, чтобы этот кусок пере, э, переварить потому что часто большероты они еще и обладатели слабой челюсти вот это конечно атас. но э, ладно все таки маленький рот, он э, если больше он сразу большой кусок хватает и неважно переварю не переварю а маленькой роты он понемножечку понемножечку понемножечку откусывает и самое вкусное и маленький рот, и он не любит быть в центре внимания вот правильно сказали скромный вот про cani сказали он скромный вот как раз маленько роты он ведет себя более здесь он знает он всегда знает чего хочет если большой рот и хочет всего и сразу и сейчас то маленько ротый может подождать он может отметить вот для себя допустим вот он видит яблоня созрела да и на самом верху висит самое вкусное яблочко маленько его обязательно заметит у, у них еще и хорошее зрение да я как большеротый к маленько ротым отношусь немножечко ну с таким с юмором я вообще ко многому отношусь с юмором так вот он увидит это яблочко и подумает, надо аккуратненько туда залезть, потому что если с такой высоты это яблочко упадет, то оно повредится и перестанет быть таким вкусным. Сейчас оно там такое на налилось вот как раз хорошо, хорошо прям оно вызрело, да, оно вот на солнышке самое сладенькое яблочко и нельзя ему упасть, чтобы оно не испортилось. И поэтому он найдет какие-то приспособления для того, чтобы залезть и аккуратненько снять это яблочко да а, ну и представьте стоит он и думает как ему подобраться к этому яблочку а тут приходит большерот и видит яблоню даст с большим количеством яблок и он понимает что самое эффективное в данном случае это эти яблоки просто взять и все вместе свалить на землю из земли собрать потому что если по одному собирать то это очень много времени займет а так полежит 5 секунд не испортится поэтому большерот подойдет просто трясанет дерево и все яблоки упадут он быстро их соберет и что-то из них сделает да а, соответственно когда встречаются большой и маленький рот они друг друга недопонимают часто потому что у них разный взгляд на мир а, у них разные приоритеты если маленько рот хорошо знает чего он хочет он а, просчитывает каждый шаг далеко вперед а он не будет размениваться по пустякам он знает свою цель он целеустремленный более большероты ему просто надо жить с кайфом ему нужно все сразу получать поэтому они получаются на разной волне поэтому они могут если их поместить в одно помещение они могут просто друг друга побить даже они будут цепляться друг к другу они будут придираться друг к другу и большеротова назовет обязательно выскочкой маленькой большеротый маленько ротова назовет занудой и вот так у него будет происходить общение а, поэтому их им нельзя смотреть друг на друга вот это самое главное при взаимодействии. А как прапор, чего думать, трясти надо. Да, стратег. Вальшироты, значит, жадный. Кстати, вот Айгуль спрашивает, очень хороший вопрос: задала большироты значит, жадный. Он, понимаете, да, отчасти он жадный. Но он также снимет последнюю рубашку и отдаст. Он, понимаете, он жадный на то, чтобы все захватить. Он жадный на то, чтобы всем руководить. Он он будет тянуть одеяло на себя, чтобы рас ресурсы да вот он сразу все ресурсы заберет и будет потом их раздавать раздавать будет очень щедро точно так же да он будет вот брать на себя все вот то есть он хочет чтобы все происходило через него поэтому отчасти да жадный но отчасти он и вот прям на нараспашку да вот он на 1 он все отдаст он последний отдаст последний кусок отдаст если увидит что ну кто-то ближний в этом нуждается то есть вот понимаете большой рот, и он такой вот у него вот это знаете еще размеры рта я часто сравниваю с шириной дороги есть дороги широкие да по которым в одну сторону идет там пять полос и в другую сторону 5 полос да и машин много проходит большая пропускная способность а есть дорожки малюсенькие где для того чтобы двум машинам разъехаться нужно одной съехать с колеи и второй съехать с колеи и вот так вот по обочине они друг друга объедут вот Маленько роты это как раз узенькая дорожка, да, и они очень осторожно относятся к своим ресурсам. Они очень бережно к ним относятся, в отличие от большеротого. А у большеротова вообще, знаете, дом на распашку и неважно, что это там отопление, еще что-то. Он просто вот он живет на распашку. Вот такие вот разные они джокер кто джокеру а, кстати не не зря нарисовали вот такой вот рот а, ну вот ну просто проанализируйте сами это, этот момент вот с точки зрения той информации которую я дала потому что а сейчас у меня еще очень много информации а мы уже сейчас занимаемся поэтому не будем задерживаться вот по поводу взаимодействия а, очень очень важный момент потому что когда ну мы не можем подбирать вот чтобы все были одинаковы кстати, у кого средний рот, это а, тоже показатель того, что человек может быть как вот как вести себя как один, так и другой. Ну то есть, когда вообще средние показатели считаются гармоничными, а, то есть человек со средними показателями он не будет вот таких вот выпадов делать как в одну, так и в другую сторону, да? Это с одной стороны это хорошо, это в пределах нормы, а, но с другой стороны вот если там собрать, допустим, команду из средних ртов только то вряд ли они чего-то достигнут очень такого серьезного а фишка в том что несмотря на то что когда вот большерот и маленькорот и вместе они начинают друг другу придираться да но когда они объединяются ради достижения какой-то большой цели то у них просто безграничные возможности понимаете каждый из них обладает определенным ресурсом большеротый он вот этой вот своей нахрапистостью своей вот этой вот своей движухой вот этой энергией он может сдвинуть горы маленькоротый он хорош в целеполагании в каких-то вот знаете таких вещах там планирование выстраивание структуры вот и если они вместе объединяются это мощнейшая сила становится и скажите мне пожалуйста у нас с подругой также идеально дополняем друг друга да совершенно верно а это очень здорово когда вы идеально дополняете друг друга и знаете самое главное вот когда разные потенциалы да вот самое главное не концентрироваться на недостатках друг друга вот если это этого избежать то можно достичь любых целей любых вообще вас возможности я говорю безграничны у таких вот команд когда они из разных Разных, ну и это не только рта касается это касается абсолютно всего да вот если абсолютно разная команда и не зря в, и в художественных фильмах и везде когда показывают там допустим команду которая чего-то ну там им надо что-то такое придумать не знаю что то прям выяснить что-то вот всегда в команде все очень сильно друг от друга отличаются почему потому что потенциал у всех разные чем шире этот потенциал тем больше потенциал у этой команды а, да вот э, все-таки вернемся к примерам большой и маленький рот а, кто знает о том что microsoft создавался не про не только Биллом гейтсом а что он создавал создавался двумя друзьями напишите плюсик в чате кто это знает и минус кто этого не знает чтобы я понимала так галина вы не знаете я помню не хочу вставать идти смотреть ребенка разбудить боюсь а, да а, там у вас какие-то разговоры а, да а я как это увлеклась а, увлеклась а, тем что разговариваю сама вот вижу плюсики вижу минусы там были а, да а, да ну вот пишет отжал бизнес татьяна а, да да да ну а со стороны это может быть так и смотрится да. но смотрите как дело было два друга билл гейтс и пол аллен еще в студенческие годы а, вот начали создавать вот это вот microsoft да они там придумали а, эту компьютерную программу ну и в общем с этого все началось да, но вообще по своей натуре Билл Гейтс он всегда был раздолбай. Я прошу прощения за французский, но так это и называется. Вот как раз как большеротый, как самый настоящий большеротый. И рядом с ним очень хорошо, что оказался маленькоротый Пол Аллен, который его и, и из полицейских участков э, вытаскивал, было такое, а, и помогал ему как-то собраться в какие-то моменты, да. Вот Билл Гейтс он фонтанировал разными идеями, а Пол Alan эти идеи собирал в кучу и они были настолько блестящие команды они такие молодцы вот вот как раз вот здесь вот как раз пример взаимодействия большого и маленького рта когда они вместе ради одной большой цели не стали друг к другу придираться не стали тратить свою энергию на всякие там разборки хотя там были претензии как с одной так и с другой стороны были бы если бы они этим занимались но они всю свою энергию все свои возможности а, вложили в то чтобы создать microsoft в итоге когда они достигли своей цели когда они стали вот прям мега а, компании они стали но ну, они достигли того чего хотели и тут вот им бы поставить еще одну более высокую цель и тогда не произошел бы разрыв но к сожалению вот э, в какой-то момент они ну когда уже цель достигнута когда есть что делить а билл гейтс как большеротый стал тянуть одеяло на себя я здесь командую я здесь буду решать я здесь буду там ну какие-то там вещи я буду я главный а пол аллен думает а с какого это перепугу ты главный мы вместе вообще-то главные. и получается что э, э, пол аллен в какой-то момент понял что дальше он работать с этим выскочкой не может он сказал мой партнер хотел заграбастать как можно больше и уже ничего не выпускал из рук с этим я примириться не мог когда тогда я подумал что в какой-то момент должен буду уйти вот сказал Пол: э, пол аллен собрался и ушел но естественно там взяв свою какую-то долю он ушел из microsoft и с тех пор мы знаем что билл гейтс единственный хозяин руководитель microsoft но если бы они остались вместе единственный выход для того чтобы они не рассорились это была еще одна большущая цель но ну, не знаю наверное билла гейтса сделать президентом америки хотя это в принципе было бы возможно с их возможностями потому что на сегодняшний день билл гейтс является самым богатым человеком ну, одним из самых богатых не знаю если кто-то кто его переплюнул а, да но а при всем том что он там отжал бизнес казалось бы он там жадный такой вот тянет одеяло на себя на самом деле он самый большой меценат в мире он на благотворительность уже отдал более половины своего состояния и он все равно продолжает богатеть а он еще завещал после своей смерти там все свое состояние ну практически все свое состояние он отдаст на благотворительность а своим детям он там оставляет какой-то минимум до да, чтобы они там просто про могли прожить да но в любом случае он а вот в плане благотворительности он вообще просто бешеный в этом плане он очень много ну вот в благотворительном направлении действует он очень много отдает и кроме того он собирает а и других богатых людей а сейчас вот у меня даже записано значит майкла блумберга марка Цукерберга, владимира потанина он к себе э, перетягивает для того чтобы вот э, ну и мотивирует их чтобы они тратили на благотворительность то есть э, при всей своей казалось бы жадности да он отжал у друга бизнес там еще что-то он очень много денег отдает вот ведет себя реально как большероты вот это большероты они ну это э, а, вот написали мне, что Джефф Безос, он еще более богатый, да? Ну, возможно. А, так, так, так, вот по поводу бородкой вытягивает. Это, а, Айгуль, это уже немножечко другая тема, да. А, но сегодня мы ее уже не успеем. воротки рассмотреть. А, так, она такая громкая. О, во во во Вот смотрите, Ева написала, у одной знакомой рот такой большой, что она такая громкая, любит строить из себя лидера, чтобы все ее слышали и видели. Видели, это раздражает значит у меня э, точно небольшой рот но и не маленький но это знаете вообще в принципе это раздражает даже больширотых поверьте мне когда я общаюсь со своими собратьями и они начинают себя вести так как как я сейчас веду много говорить сильно это тоже раздражает поэтому тут даже в принципе понимаете большироты он ведет себя так потому что он себя так ведет не потому что ему надо там как как-то взаимодействовать с маленькой ротом просто больше ротому надо все свое вне, все внимание отовсюду собрать на себе он это делает э, ну всякими методами находит методы а, да а маленько ротому ему это не нужно он он по-другому взаимодействует с миром и в общем-то это тоже нормально а, да поставьте мне плюсик ой Виктория добрый вечер вы только подошли я рада да Поставьте плюсики в чатик, а кто а, поймет. А, так, анекдот не успею прочитать, Эльвирочка, я потом в чате прочитаю. А, да, а, и глаза у нее такие большие. Во, вот это я тоже знаю такую подругу с большими глазами. Ой, слушайте, про большие глаза, это если еще и с большим ртом, это просто атас. Она еще, я вам даже подскажу, она даже советы вам дает постоянно и требует исполнения. У меня тоже такая подруга есть, которая а, ее не просишь ни о чем она придет тебе посоветует заставит выполнить потом еще потребует чтобы ты отчиталась через какое-то время и и будет это делать очень громко чтобы все слышали чтобы все знали какая она умная а, да плюсики в чатик ставим а так а я иду дальше еще один пример а, того как большеротая и маленькоротая а, не смогли такие ужиться да группа Мираж Маргарита Суханкина и Наталья Гулькина вы знаете что а, раньше это была группа Мираж маргарита просто пела голосом да она не выступала а наталья гулькина она и пела и выступала ну а под фанеру маргариты многие участницы ездили там и открывали рот так вот в наше время эти две ну, певицы до да, а, талантливые обе просто фантастически талантливые прям молодцы умнички но а, ну вот они решили собраться и воссоздать группу мираж и в общем то и рынок сбыта хороший же ведь согласитесь ведь многие помнят эту группу многие выросли на этих песнях да а, и ну в общем то сделали они классное дело но в итоге они работать не смогли. А почему не смогли? Так вот по поводу того, почему они не смогли, я сейчас включу ролик, и они сами вам об этом расскажут. А вы вот просто вспомните, что я вам говорила про размеры рта. Вы видите, что у Натальи рот большой, у Маргариты рот маленький. И вот посмотрите, пожалуйста, что они друг о друге говорят, что получилось из, из их сотрудничества. Ну, вот как сказать, иногда в жизни не везет. Ну, бывает. Ведь жизнь, она как море, то теплая волна, то холодная, ледяная вдруг обдают, да, и то же самое, черная-белая полоса. Ночь, день, счастье, несчастье, все вот в этой жизни вот так вот состоит. И периодически, вот взять, допустим, Маргариту, да, она пила в Большом театре. Она пела в Ласкала. Ласкала, это мечта любого оперного. Да, она пела все ведущие партии, А вот сейчас выходить бы, музыка на сезон. Ну нет, ну ситуация-то какая, ведь... Ее ушли из большого театра. Не она уволила. Выдержали. А ее уволили. По каким причинам нам никому не неизвестно, да? Человек уволили. И четыре года до того, как мы с ней познакомились, она сидела дома, реально, без какие работы. Причины, мне кажется, мы можем догадаться, наверное. Ну, я то теперь то уже то понимаю. Никто, да, никто ее не тянул. То есть она видела, может быть, ее как смущали мои, там, так сказать, может быть взгляды какие-то на ее там, какие-то взаимоотношения с кем-то. Вот, ей это очень не нравилось, поэтому, все было поделено. Ради Бога, пожалуйста. Но потом, видимо, когда она поняла, что идет какой-то перекос, что она всегда я главная, я главная, я главная, все остальное при мне, как там что-то где-то сзади вот и тут вдруг получается что мы становимся в какой-то момент равнозначными абсолютно а так, может быть так должно Скупочку. быть не ну, то что а мы так должно да, быть два, два раза, а появились поклонники цель. появилось море цветов появились корзины цветов а, и вдруг почему-то значит наташа говорит как это так вообще я здесь главное все должно быть к моим ногам Зачем? а то что там ну вот как я должна громче петь я должна типа не понимаю тоже зачем. Если мы дуэт, какой может быть громче, тише, давай как-то искать гармонию какую я вообще вот, я в жизни стараюсь все время какую-то гармонию искать. И когда меня пытаются втягивать все время в какие-то вот разборки, я ненавижу конфликты. Ужасно не люблю выяснять отношения. Я сидела в этом же кресле говорила, что, что я не давала петь, там что не давала не еще сцены, Это не все говорить потом... со сцены. Это неправда. Но все ведет. Говорить со сцены? На здесь должна сказать, оговориться, опять-таки, что мне затыкали рот просто, то есть Наташа выходила на сцену, вещалась. И сама более того, что самое интересное, что он ходил на сцену, и все время я стою рядом. Столб такой, столб рядом, стоит, сзади коллектив. Сначала были танцор потом музыканты. И звучит такой я к вам приехала, я вам сегодня, я сегодня, думаю, а я, подождите, не приехала, я вот, я рядом стою, слово мы вообще у нас будет, когда я аккуратно, причем не у Наташи, знаю ее, так сказать, характер, такой вспышки и там прочее, я подошла к продюсеру, а я говорю, Сереж, скажи, просто Наташа все говорит, я, я, я, я рядом при этом стою». он говорит, ну, а ты как-нибудь в э, шутку возьми, скажи, и я тоже к вам приехал и я вам сегодня и спою, началась. и я попыталась это несколько раз, мне вообще был, на меня такой взгляд был, типа, красавися, секундочку, а... ты кто? Да, замечательные слова, сказала Маргарита. Гармония. Вот, э, очень важное слово для маленького рта. Гармония. Они всегда ищут во всем гармонию. И это, в общем-то, их самое главное качество. Э, да, э, да, на скорости полтора. <laughs> да, я, я просто э, тут это пытаюсь от Ютуба, чтобы меня не забанили ни в коем случае. Но вот вы видите, насколько важно вот эти вот фрагменты включать в, в свои рассказы. Потому что можно рассказывать сколько угодно до тех пор пока вот мы не послушаем то что сказали э, сами участники этого конфликта и мы видим что действительно э, здесь конфликт большого и маленького рта знаете что им помешало им помешало то что они обе довольно заслуженные то что они обе сами по себе очень э, ну известные да, изначально и никто из них не хотел уступать вот в чем проблема были бы они менее заслуженными, да, менее такими вот прям продвинутыми, ну из что вот все их знают, они уже как бы со своей аудиторией, они уже со своим чувством собственного достоинства, которое не маленькое, да, вот они не смогли просто через свою гордыню переступить. Вот если бы они друг другу уступили, мы бы до сих пор с удовольствием наблюдали, они бы еще, может быть, создали какие-то песни. Ведь потрясающие талантливые две певицы. Я я просто в шоке от того что вот вот почему так произошло вот ну, так жалко что они разошлись но и это это можно было предсказать это можно было как-то предотвратить самое главное понимаете а ведь часто бывает так что например в паре да вот а в паре муж жена да муж большой рот и жена маленькая роты но если у них есть любовь то им хватает мудрости не придираться друг к другу вот самое главное это любовь вот любовь даже между я не говорю о том что вот э, там любовь та которая э, не страсть а именно любовь любовь дружба это та же любовь но без страсти да вот если люди друг друга любят и принимают такими как есть то любой ну как бы недостаток он воспринимается как маленькая особенность вот и все поэтому побольше вам любви и по, вот с любовью воспринимайте людей, которые не похожи на вас, они просто по-другому воспринимают мир тоже. Вот, кстати, затронули в чате большие глаза. Это еще одна отдельная тема, это потрясающая тема. И здесь вообще можно просто такой клин в отношениях забить, а можно а, да, вообще таки, так вывести на такие орбиты отношения, вот по размеру глаз, например, по тому, как человек напряженное нижнее века либо раст ну, то есть верхняя века. То есть много-много показателей физиогномики, по которым мы сразу можем понимать, как взаимодействовать с этим человеком. Понимаете? А когда вот две звезды встретились, и они друг друга просто не захотели понять. Вот в чем проблема. Просто не захотели. Они а потому что они не поняли. Просто не захотели. Вот и все. А, да. Так, так, так. Два одинаковых. Вот тоже хороший вопрос. Екатерина задала. Два одинаковых. Рта в паре это лучше чем два разных получается знаете это да меньшая возможность конфликта, но знаете, как старый конь борозды не портит, но и глубоко не пашет. А, да, это вот в плане конфликтов просто ровные отношения и замечательные. В, в общем-то это очень хорошо. Но вот если нужно чего-то достичь, что-то найти, какая-то научная работа или какая-то там, ну это я уж загнула научная. Но любое взаимодействие, оно же предполагает ну какие-то достижения, да. А вот для того, чтобы были достижения Паре ну вот работает там команда не знаю команда семейная допустим достижение это возможно дети возможно карьерный рост кого-то из них то возможно они оба ну чего-то хотят достичь да вот если нужно как-то больше энергии больше возможностей да то конечно же очень хорошо работает разность потенциалов да вот чем больше различий в паре тем это больше вырабатывает энергии тем это более перспективно но опять таки вот этот вот энергию знаете как эту энергию но надо в мирное русло и вот зная физиогномику просто понимаешь как вот этой энергии управлять вот в чем фишка а в принципе вот самый безопасный вариант это два похожих человека вот кстати часто тоже пары такие совпадают у меня так было что общалась в одной компании и смотрю прям брат и сестра вот прям идеально похоже оказалось муж и жена они вообще никогда не ссорятся вот понимаете они там один начинает фразу другой продолжает вот настолько у них синастрия вот это настолько они взаимопонимают друг друга что это просто не поддается никакому логическому объяснению но с точки зрения физиогномики это понятно а, да подерутся конечно да а, так так так вот пропустила вопрос а насчет больших глаз выбрать профессию если у вас такая тема будет а, слушать по поводу глаз по поводу всего остального уже вот это в части западная физиогномика это уже в обучении будет я, я просто сейчас у меня три дня очень плотной информации вы вы еще сидите ровно на стуле у меня еще столько информации за эти три дня вы получите что просто туши свет кидай гранату поэтому ну вот как бы сейчас я вам даю то что даю да и так мы уже с вами час 20 за и у нас еще очень интересное продолжение а, значит удлинители и ограничители то есть по размерам рта вам понятно плюсики в чатик ставим чтобы я видела что вы от меня не ушли плюшки есть вот еще очень важный момент плюсики в чатике жду а, ага. а и продолжаем по поводу удлинителей и ограничителей это еще просто клад информации вообще в принципе по удлинителям и по ограничителям можно просто смело а, человека а, ну, сразу вот понимать что у него какие у него зажимы какие у него комплексы какие у него страхи в конце концов то есть вот по этим вот признакам а, как он с вами общается интересно ему общаться с вами или не интересно и это просто вообще фантастически важная информация поэтому идем дальше а есть такая фишечка как удлинители а Размер рта это одно но бывает так что вот здесь вот а в уголках рта рот как бы продолжается как бы такая знаете а вот как вот у них например видите вот он вот он рот да а здесь вот такие вот мышечные углубления а, да, и они вот сюда вот спускаются. Это удлинители. А удлинители, они как бы удлиняют рот. Если рот это аппетиты, да, то удлинители, они увеличивают аппетиты человека. Вот обратите внимание, у чиновников чаще всего как раз образуются удлинители. и как правило они справа справа потому что правая сторона у нас соци... Ой, ну да социальная профессиональная то есть человек увеличивает аппетиты в профессиональном плане если это справа если вы видите слева удлинитель то это в личном плане это вот в плане ну вот как человек себя ощущает и если у него здесь удлинитель то он себя очень хорошо ощущает у него шикарные аппетиты в плане себя любимого да и вот поэтому мы можем еще а смотреть как насколько он смело будет брать конфетку грубо говоря насколько он несмотря на размер рта да ну вот в данном случае вот у них у обоих рты небольшие но посмотрите какие огромные удлинители то есть люди вообще не сдерживают себя в плане аппетитов вообще никак потому что вот когда еще и морщинки здесь образуются это говорит о том что тут очень много э, э, это желаний и всего такого то есть аппетиты человека еще увеличиваются значит правая сторона это профессиональная левая сторона это личная а, как брат и сестра хапуги так а если рот маленький и удлинители считайте что большой человек уже сам себя слепил так что у него хорошие аппетиты биологически предположим у него аппетиты не очень хорошие да он избирательный и так далее но он уже жизнь прочувствовал так что он не стесняется и аппетиты свои используют очень даже широко а вот такая вот интересная большой у меня так, у мужчин и женщин одинаково левая сторона лица означает личная Да, да, а с левой стороны это личное и у мужчин, и у женщин. А теперь очень интересная фишечка. Значит, смотрите, а человек может иметь удлинители, а может по ситуации, например, а размер рта немножечко корректировать. Ну, а как? А не то, что корректировать а подсознательно когда вот предположим человек видит конфетку да и он хочет ее взять но понимает что вот э, кусок слишком большой что, может быть нельзя может быть опасно может быть еще что-то и в этом случае он подсознательно как бы увеличивает свой размер рта а как он это делает он это может вот, э, вот так вот взять уголочек протереть но это слишком явно а он может э, язычком э, так, взять и облизать уголочки рта может облизать губки но вот как правило если ему надо рот как бы расширить то есть если он видит вкусный кусок да, вкусную конфетку если мужчина видит женщину а если женщина видит красивую сумочку если не знаю но ну, вот представьте сами что вы увидите да но когда ваш язык захочет облизать уголочек рта это будет значить что вы чего-то хотите или вы что-то увидели что вам хочется вот такая вот интересная история а для иллюстрации этой истории посмотрите ролик я надеюсь меня youtube не заметит и не схватит за одно место а, да ну вот фрагмент из фильма но очень хорошо и обратите внимание на каких фразах это происходит на каких фразах он делает этот жест о котором я сейчас сказала Все имущество продавайте. Да, уже и уже все. Это, так понимаю, вам нужно все продавать подчистую. Продукты, к примеру, я себе возьму. Продукты в продажу не поступают. Продукты я на себя беру. Тогда, может, из текстильного товару. Нюша, покажите им быстренько пальто и костюмы. Ага. Им они в аккурат будут. Только быстро у меня, быстро. Хорошо. А я по соседям прошвырну. Ой, да, я... да, да. Полная спешная распродажа. И все. За чудную березовую рощу двадцатку. Да тут одних сухих березовых дров кубометров сорок. А зачем нам ваши дрова? <смех> у нас, слава богу, паровое отопление. <смех> На <Но> это почем? <смех> а может, я им скажу, ли я не у брата нахожусь <смех> и что его! У брата! Прямо меня забудьте, прямо меня не упоминайте, прямо нет меня! ой, здесь богу! Фу, да черт! Какое скажут родство, пятое, десятое, а? Слушайте, а может, вам сестра замуж выйти, а? Только быстро! Замуж выйти, вот это вот его конфетка еще и избавиться от жены Ой, от э, сестры а обратили внимание на каких фразах паровое отопление а ему хочется а там увидел что его этого хозяина везут а ему захотелось да то есть вот конфетку когда видит включается вот это а по поводу облизывания губ был вопрос вот когда бывший муж лолиты давал интервью и облизывал губы а губы это чуть-чуть другая диагностика вот именно губы да вот вот здесь Уголочки рта больше больше уголочки рта учитываем а по поводу губ губы это там еще отдельная песня это еще отдельное занятие которое просто я сегодня прошу прощения но не успею мы с вами уже полтора часа занимаемся а, да губы облизывает это сушняк а, совершенно верно димочка а, сушняк но если при разговоре вот был вопрос еще кто-то написал а если мужчина рассказывает и облизывает губы а, ну губы а, это это сродни с уголками губ да вот то есть уголки прочищаются для того чтобы рот побольше открыть и захватить да ну то есть это аппетиты по большому счету губы это включение вот этой тактильной ощущений тактильных губки это чувствительность наша но это это отдельная тема отдельная песня и об этом можно говорить отдельно вот посмотрите еще один момент когда но ну, здесь конечно человек очень сильно растерян я когда делала работу вот эти три дня пробахова влада да и вот я сказала что у меня будет в обучении пример вот пожалуйста давайте посмотрим ну то есть здесь уже а признак растерянности с одной стороны он вроде бы и хочет как сказать как-то собраться и вот найти тот кусок который ему поможет выплыть да и с другой стороны он там и губы пытался облизать потом он ну то есть вот это вот большая растерянности жесты там противоречащие вообще в принципе когда уголочки рта облизываются это говорит о том что человек видит что-то вкусное а здесь он он просто у него пошли какие-то непонятные рефлексы вообще непонятные э, моменты и здесь казали, конечно э, говорит больше о его растерянности но опять в, в какой-то момент у него включилась вот что-то связанное именно э, с тем чтобы вот э, рот сделать чуть побольше не знаю как это какие у него там мысли были но в какой-то момент промелькнула какая-то мысль связанная с аппетитом а, да а, так так так да, давайте а, плюсик в чатик ставьте кому понятно вот то что я сказала а я сейчас еще успею сказать про ограничители это еще одна очень важная тема которую вы тоже должны знать а, тоже связанная с артем то а, так, так, так, значит вот кстати пояс зацепил информации да возможно вот это вот он он же не только уголочек он еще и губы пытался ну то есть у него вот какие-то рефлексы пошли он сам ну вот тело уже само как-то начало как-то действовать и такие вот непонятные движения а, да значит по поводу ограничителя ограничитель ну вот удлинитель это когда рот как бы удлиняется да мы видим что рот заканчивается но он не заканчивается а продолжается как бы да а вот ограничитель это когда вот помните мы в школе рисовали отрезки линию и в конце вот так раз и раз такие маленькие черточки так вот это если мы видим на лице а вот это называется ограничитель вот пожалуйста у клуни справа я когда увидела огр... ограничитель у клуни справа профессиональной деятельности. Ограничитель э, говорит о том, что человек себя в чем-то ограничивает, в чем-то чувствует себя неуверенно, э, в чем-то он зажимается. Вот это э, ограничитель – это страхи, ограничитель – это зажимы, комплексы, это какие-то неуверенные вещи, да? Вот вот человек считает, что он недостоин чего-то, и вот у него образуется ограничитель. И для меня было шоком, когда я увидела у Клуни ограничитель справа. Это представьте себе на секундочку. Мужчина самый завидный холостяк был долгое время, да, но сейчас он женат, вроде бы все хорошо. Но а, представьте, профессионал высочайшего уровня, да, а, он один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Но с какого перепугу у него ограничитель справа? это получается что он не уверен в себе в профессиональном плане я просто знаете вот зависла и думаю боже ну что то что то наверное физиогномика все-таки не работает подумала я и э, хорошо я уже наученная горьким опытом как только у меня такая мысль появляется я сразу обращаюсь к википедии и начинаю интересоваться э, этой личностью у которой я увидела какой-то знак так вот как только я стала интересоваться тем кто такой джо э, клуни э, что у него за жизнь такая была я выяснила оказывается в средней школе клуни поразил паралич было генетическая болезнь передавшаяся ему от отца а значит а у него была парализована часть лица в детстве в школе его обзывали школьники называли франкенштейном представляете через что он прошел прежде чем стал актером это человек который преодолел все вообще ну вот прошел через такой мощнейший путь вот через такой болезненный путь для того, чтобы стать таким актером. И, и представляете, и вот это вот все наложило на него все-таки такой отпечаток, от которого, ну, уже теперь, ну, он, он теперь несет этот отпечаток, и если не, э, ну, как бы не касаться, да, вроде бы это даже красиво, да, с одной стороны. Но с другой стороны, это как раз знак того, что человек был очень неуверен в себе. Может быть, эта неуверенность и до сих пор у него присутствует а понимаете это когда вот детские вот эти травмы они остаются на всю жизнь и всю жизнь он несет на себе это эту печать представляете вот через что он прошел и вообще что что у него за жизнь такая казалось бы такой красавчик да такой легкомысленно смотришь когда не понимаешь вот этой глубины глубины вообще вот человеческой жизни как как много человек бывает что проходит для того чтобы достичь своей цели а, Да, да спрашивает вот смотрите а где ограничитель у меня спрашивает вот обратите внимание вот правая сторона вот видите рот идет идет идет а потом вот раз и морщинка вот, э, давайте, да, я смотрю, не видите. Э, да, у меня вот я только вот так могу показать. Да, вот складочка, правильно, э, не ямочка, ямочка слева. Ямочка не образует вот этой вот складочки, которая вот как отрезочек. Помните, в школе мы рисовали отрезочки. Вот у него справа именно отрезочек. Вот в уголочке раз. И вот этот раз, и складочка такая. А, да, уголок губ справа. Кто увидел плюсик в чате? ставим кто не увидел минус в чатик ставим я тогда не знаю может быть еще крупнее попробую сделать сейчас так уголок губ справа наталья правильно написала давайте плюсик в чатик, кто увидел минус а, да, ничего себе, какая деталь мелкая. А вот этим мелкие детали, они, знаете, как о многом говорят, Ой, это вообще просто потрясающе. Это просто вот физиогномика, она вечно, такие открытия вот делаешь. Но у меня, кстати, мои ученики в чате, они даже сегодня -то скинули там морщиночка под глазом, спросили у меня, я говорю, ну я не знаю, что это. Тут же другая ученица мне, ну там в чате прямо они скидывают там по китайскому физиогномике целую статью там просто вообще я я вот знаете я даю да у меня много информации море информации которую я даю но еще и много информации дают мне мои ученики у нас э, общий чат э, и э, там часто выкладывают какие-то фотографии да и начинаем когда разбираться там вот актера какого-то выложили там справа слева ограничители удлинители что-то начали диагностировать а у него не идет личная жизнь и этот э, э, э, и ну то есть все наоборот получается Ну там он в работе успешен а в личной жизни у него полный э, провал а там получилось вот по лицу вроде как наоборот да он должен быть в работе не успешен а в личной жизни все в порядке а, и потом мы начали ну так глубже изучать оказалось что он левша вот представьте оказывается у левшей все по-другому вот такая вот история поэтому мы ну, несмотря на то что ну, в обучении там допустим много информации мы все равно продолжаем учиться мы продолжаем вот какие-то находить новые у меня в чате девчонки там всех мужчин своих уже по мы их всех поразбирали но ну, то есть по лицу можно столько всего прочитать что просто атас а, так с обеих сторон мне кажется написал иван ургант а, да здравствуйте иван а смотрите получается все таки я с вами не соглашусь потому что а с левой стороны у него просто углубление она не а ну вот смотрите вот с правой стороны четко вот как отрезочек когда мы рисовали в школе прям вот и вверх и вниз морщиночка идет, ограничивающая э, рот. А вот здесь получается, что э, э, здесь углубление, но нет вверх линии. Понимаете? А здесь она есть немножечко вниз это уже не ограничитель это просто углубление а, да, может быть со временем здесь тоже образуется ограничитель кстати вот если слева вы видите ограничитель то это а чаще всего человек а, в сексуальном плане вот он в чем-то думает что он нехорош и вот я я вообще читаю это пипец как <laughs> да так а если с двух сторон а, губ ямочки а, ямочки вот обращайте только внимание чтобы это были не ограничители ямочки это могут быть и удлинители в дальнейшем понимаете ямочки они как раз вот могут преобразоваться как в удлинитель так и в ограничитель а, и тут уже вот смотрите и вот это вот очень важный момент вот научиться это распознавать потому что удлинитель это как раз вот ну, можно сказать наглость да увеличение наглости увеличение аппетита уверенности в себе а этот ограничитель это как раз неуверенность в себе и вот такая вот трактовочка у нас а, так но ну, а давайте еще левшу спасибо моя дочь левша а, да красиво ямочки а вот ямочки еще знаете по поводу ямочек на щечках это уже я сегодня не расскажу а, потому что это еще целый блок информации а мы уже час сорок занимаемся а, да я наверное на сегодня я думаю что дала довольно полезную информацию вам на завтра надо будет вот эту информацию отработать наблюдать за людьми которые с которыми вы общаетесь которые вас окружают значит что еще очень важно значит так так так у любви же справа хочу уточнить чтоб не путать ничего да совершенно верно у личная личное справа но вообще Ориентируемся, все-таки это редко, вот прям левша, левша попадается. А, поэтому а, вот прям слева это личная справа это профессиональная а, Да, значит что завтра мы с вами встречаемся в это же время завтра я вам дам китайскую физиогномику знаки на лице это вообще просто фантастическая информация это по вообще китайцы они очень практично к физиогномике относятся если а, западная физиогномика она объясняет с точки зрения мышц да вот мы сегодня с вами прям вот ограничить или удлинить я вам рассказала про букинатор да? китайцы они вообще не заморачиваются они просто говорят не имея большого носа нечего рассчитывать на большую судьбу а я думаю а почему это так а, а вот вот они вот каких-то постулатов наговорили да хочешь верь хочешь не верь но в итоге когда ты начинаешь вот проверять Оказывается, что все настолько классно работает, настолько вот прям, знаете, непонятно как, вот как автомобиль, да, непонятно как, включаешь зажигание, он едет, да. Но он работает. Вот западная, она там объяснит, почему она едет, да, и вот почему она там в какой-то момент там замедлится, еще что-то, что в нее надо бензин залить. А здесь китайцы просто говорят, садись в машину и едь. Вот примерно так. Поэтому, но завтра у нас будет довольно интересная информация. Мы сделаем такое мини-расследование по знакам на лице. Я вам дам много очень полезнейшей информации, дам схемочку которой можно работать так а, и ваша да да да вот книгу купила пишет наталья очень интересно да у нас все интересно на самом деле вообще как только вы это окунаешься там столько всего столько вообще просто волосы дыбом становятся от информации но а, значит что вам задание до завтра проверять всех на размеры рта удлинители ограничители сопоставлять с тем как человек себя ведет а, ну то есть вот это вот вот эту информацию которую я дала наложить на свою жизнь да вот прям наблюдайте за людьми и сопоставляйте а, так значит завтра в 20.00 мы встречаемся а, спасибо за внимание да еще пишите в комментариях если есть какие-то вопросы я просто не успевала отвечать на ваши а, комментарии в чате я их перечитаю но уже ответить к сожалению не смогу вы если очень важный вопрос напишите его в комментарии я отвечу под этим видео а, видео останется поэтому вы сможете в любое время еще раз пересмотреть на скорости в два раза быстрее чтобы не тратить времени а, потому что мы с вами час 40 прозанимались как бы час 40 это большое время а, да но ну, а, спасибо за внимание до завтра завтра встречаемся завтра запасайтесь хорошим настроением и будем еще работать пока пока